И всем привет! С вами Ростиксон. Сегодня я расскажу о игровой платформе Gamespark. А перед этим по ссылочкам в описании будет ссылка на проект, ссылка на Телеграм чат Нир, где можно будет задать вопросы о Нир, на чат Нир Games, где много всего интересного. Все, о играх, какие-то конкурсы, связанные игры, в общем, переходите. Я там даже несколько раз выигрывал. И в мой Телеграм канал, что там говорить не буду. А теперь переходим к видео. Вы, наверное, уже задавались вопросами, что такое GameSpack, где я могу получить токены GameSpack, кто в них инвестировал и чем он отличается от других проектов. Давайте по порядку. GameSpack это игровая платформа, объединяющая компоненты GameFi и DeFi для игры в криптоигры и торговли игровыми NFT. GamesPak ориентирован исключительно на игровую сферу. Экосистема предлагает инструменты для игроков, которые хотят зарабатывать, с одной стороны, чтобы просматривать и играть в игры, собирать активы и торговать ими, а с другой стороны, для разработчиков игр, чтобы интегрировать свои игры с платформой GamesPack для получения различных преимуществ. GamesPak создан для объединения сообществ владельцев NFT, игроков и создателей игр которые разрабатывают блокчейн игры и контент для них также скоро будет запущена их первая игра она будет выполнена в фэнтезийном стиле и уже вы можете узнать немного о лоре этой игры или посмотреть на арты существ населяющих данный игровой мир на их discord сервере разработчики планируют ввести систему run или, как возможно вы привыкли, систему стихий, где одна стихия доминирует на другой, что позволяет вам интереснее проводить время с обдуманием стратегии и применением рун. Руны делятся на 5 стихий и 5 тиров. Чем лучше руны, тем больше хороших NFT вы сможете получить. Уже в августе закончится закрытое бета-тестирование, а уже в октябре будет релиз на Android и iOS. Фри-то-плей версии игры и уже к концу года ожидается релиз полноценной Play с возможностью зарабатывать токены платформы, покупать через Games Hub игровые NFT, чтобы использовать их в игре, лучше играть и зарабатывать больше токенов. Также они собираются запустить лаунчер для игр Games Hub. Как Steam или Epic Games, звучит интересно. То есть вы сможете запускать различные игры в рамках этой экосистемы из одного места, это очень удобно. Данный проект в основном направлен на мобильные игры, так что вы сможете играть в поездки или где вам угодно. Также часть продаж NFT будет инвестироваться в игры, которые станут частью экосистемы и будут опубликованы в Games Hub. Чтобы следить за развитием игры, предлагаю вам подписаться на их Twitter, YouTube-канал, все ссылки, как я уже говорил, в описании. И пока не забыла о чате игр на НИР, там крутой комьюнити и вы туда сможете зайти, например, спросить, какие самые популярные игры, кто во что играет, сколько заработал. В общем, я тоже там сейчас сижу. Как можно будет получить токены GamesPak? Пока я узнал только то, что первые игроки получат эти токены, поэтому уже подписывайтесь на Twitter и следите за проектами, если вам он понравился. Возможно и вам удастся получить парочку. Я попробую поиграть, может и мне повезет. Одной из ключевых особенностей платформы является универсальные активы NFT, которые будут применяться для каждой игры на платформе и давать игрокам дополнительные преимущества. Каждый актив NFT это пропуск, который можно использовать в играх в экосистеме Gamespack. Владельцы NFT получат доступ к привилегиям и преимуществам используя активы в играх самостоятельно или продавая свои активы другим игрокам, которые также ищут внутриигровые преимущества. В ближайшем будущем будет дроп NFT коллекции по их игре, так что за соцсетями можно последить, если вам интересно. На их сайте представлена первая часть карты разработки проекта, вы можете ознакомиться с ней по ссылке в описании, чтобы понимать, что планируют разработчики. Геймспак поддерживает Nier, Human Guild. Кстати, если вы еще не видели видео о Human Guild, можете посмотреть на моем YouTube-канале. Очень интересно. Это люди, которые помогают проектам на ней, если коротко. Так, проект довольно серьезный, его поддерживают такие компании. В марте они получили грант от Human Guild, поэтому я думаю, что релиз не за горами. И, кстати, игра довольно сложно получить, его дают только тем, кто действительно доказывает то, что сможет правильно распорядиться с деньгами и у них есть какой-то опыт. Данный проект очень интересен, мне понравилась их идея с лаунчером и игра в стиле фэнтези. И довольно приятный стиль NFT представлен на сайте, а также интеграция в игровой мир. Ну и, конечно, поддержка крутых партнеров, что... звучит прикольно. Ждем выхода игры. Все ссылки на соцсети проекта и сайт будут в описании. А на этом все. Буду благодарен за конструктивную критику. В комментариях ставьте лайки. Пишите в комментариях, если у вас есть какие-то предложения. Всем пока и удачи. Будьте осторожны. Кстати, биток неплохо растет. Сейчас стоит 23 500 что ли. Эфир вырос за неделю на 50%. Все идет довольно неплохо. И кстати, мир уже 4,5 доллара. А я его покупал недавно по 3 доллара 20 центов. А вам как рынок, мне все нравится.